Добрый день, с вами Сергей, от канал Алисазия. Мы на выставке электроники в городе Шенчжэнь. Я раздобыл себе вот такую крутую камеру, которую можно закрепить на очках. Эта камера содержит матрицу от Sony. Снимает на 8 мегапикселях. Разрешение 1080p с частотой 30 кадров. Либо с частотой 60 кадров на разрешение 720p. Камера маленькая, компасная примерно хватает на два часа съемки заряжается через микро USB я думаю это достаточно удобно для некоторых проектов, совещаний, планерок каких-то маленьких видео в таком формате как снимаем мы я постараюсь вам рассказать про эту камеру более подробно в будущем эта камера постарается вот в такой упаковочке информации естественно мало Строена память 16 гигабайт сама камера очень легкая невесомая весит где-то Грамм 20 на очках ее не ощущается я ее очень хочу протестировать и я постараюсь сделать так чтобы у меня это получилось при съемке будут видны два светодиода которые будут говорить Ну, законом во всех странах такие нельзя снимать скрыто Она еще по Wi-Fi коннектится. Она еще по wi, еще по wi может соединяться, представляете? С чем? Вот. А, с да. телефоном. С телефоном. Вот это технология. Ну, чтобы видеть, что вы снимаете. С вами был Сергеевич, канал Арис Азия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы расскажем вам еще больше интересных с выставки электроники в сен -Зене. До скорых встреч!